Учение. Компания Ставка подвасим цены. Предлагают Индивидуальный. Качество. Телефон ставка подключения. сравниваем цены. видеодильники телевизоры. индивидуальный подход к цене. ставка подключения. компания. два семь. сравниваем. <смех> Компания Фенка. Телефон 2-772-772. КОНЕЦ КОНЕЦ